всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео из рубрики синтезируй это я бы хотел создать какой-нибудь интересный мощный плотный ПЭТ. и собственно поговорить об особенностях вообще синтеза подобных звуков а, у меня открыт пустой проект здесь уже есть загруженный бит просто чтобы было не скучно слушать а, этот самый пэд. и здесь на дорожка сейчас я ее так и назову ПЭТ. А, и попробуем собственно создать какой-то интересный развивающийся пэд то есть в чем вообще особенности пэда э, как инструмента скажем так аранжировочного это какой-то фоновый инструмент который создает глубину настроение то есть э, в нем должно за, быть заложено во первых такая определенная мягкость э, скажем так он должен обволакивать он не должен мешать каким-то основным инструментам, там вокалу или там барабаном э, и так далее то есть он может быть каким-то глубоким низким он может быть среднечастотным в верхних частотах наверное реже только из какие-то одиночные ноты вот но обычно это средний регистр либо низкий регистр вот и соответственно если чем интереснее пэт тем его можно скажем так дольше удерживать потому что сам сама суть пэда что это долгий звук он тянется минимум такт а то и больше то есть это не какой-то короткий звук стакатный и соответственно чем интереснее сам звук то есть он должен быть не статичным он должен быть максимально динамичным, то есть он должен во времени развиваться по чуть-чуть хотя бы как-то но что-то в нем должно меняться потому что если он будет просто на вот как вы его взяли он звучит и он так например там 8 тактов звучит одинаково, ну просто слушатель от него утомится. То есть этот пэт начнет просто давить, скажем так, морально на слушателя. Даже если он где-то на заднем плане, его не слышно. То есть все такие самые классные пэды там вэмбид музыки в, в какой-то в new музыки музыке если вы внимательно послушаете э, да и даже там в транс музыке э, да, они как правило имеют хотя бы какое-то э, развитие развитие за, э, достигается за счет модуляции и это мы сегодня рассмотрим э, э, итак я здесь для примера взял спайр то есть мы будем делать его в спайре но это абсолютно не значит что только в спайре можно сделать хорошие п.д. для этого можно использовать ту же алхимию например если вы пользуетесь лоджиком или использовать там какой-нибудь серум Ну, все топовые современные синтезаторы подойдут для хорошего педа единственное только желательно что было бы несколько осцилляторов желательно больше двух вот здесь например в спайре их 4 и за счет этого мы можем делать реально интересные звуки вот конечно же можно э, делать лейринг э, из нескольких синтезаторов но здесь мы сегодня это рассматривать не будем это уже такие скажем так развитый вариант того что мы будем делать сегодня а Итак, с чего у нас начинается звук педа? В первую очередь, звук педа, как это ни странно, начинается с самой партии, то есть с нот, которую мы сыграем, потому что какой бы классный звук не был, как бы долго бы его ни крутили, если у вас исходный материал просто не пэдовый, ну то есть там какая-то одна нота непонятная тянется, или э, постоянно что-то меняется, нота с ноты перескакивает, то ну, этот пэд просто не успеет себя показать. То есть идея в чем? Я специально здесь сделал такой длинный луп, я сейчас запишу просто какой-то аккорд, возьму интересный. У меня сейчас открыты просто по умолчанию э, обычные настройки, синтезатор. То есть просто сплошная волна э, пилообразная. Ничего нету, никакой модуляции, никаких эффектов. То есть, ну, самочный, наверное, по умолчанию Пресет. А, и давайте попробуем э, подобрать какой-нибудь аккорд. Хочется сделать что-то плотнее. Так, у меня в аранжировке здесь ничего вообще нет. Я могу себе позволить занять достаточно широкий э, частотный диапазон этим пэдом. И я возьму какой-нибудь такой интересный аккорд, который свойственен для пэдов. Единственное, что нужно убедиться, что у меня хватает количества голосов. Поставлю с запасом. Вот, какой-нибудь такой сейчас сделаем, запишу. Так, этого достаточно. Сейчас я сделаю квантизацию, чтобы у меня все ноты начинали в одно время, и сразу растяну на всю длительность нашего проекта. Те ноты Таким образом у нас получается такой очень длинный долго тянущийся пэт. Ну естественно сейчас это слушать невозможно, потому что это очень резкий звук назойливый, ну все, вы все сами слышите. Ну и теперь собственно вторая фаза, когда мы собственно уже собираем под эту партию какой-то звук и давайте начнем собственно с первого осциллятора. В принципе, можно оставить и а, пилообразную форму волны. А, сейчас прям будем экспериментировать. Здесь, а, чем мне нравится Spire, что здесь очень хорошая работа с детюном и с, а, с унисонами, с расширением голосов. Естественно, я поставлю сразу побольше голосов. можно поставить две октавы чтобы звук еще был более таким широким и объемным далее что мы сделаем сразу я поставлю фильтр возьму какой-нибудь из опас фильтров Ну, я хочу такой мягкий звук, поэтому, в принципе, пока фильтр оставлю вот на таком среднем положении и с не очень сильным срезом. То есть LP2 это не очень крутой фильтр. То есть он не очень сильно срезает высокие частоты. Четвертый он срезает достаточно резко. вот В принципе, для пэдов таких объемлющих можно даже и LP1 попробовать. То есть, чтобы чуть-чуть высокие частоты как бы проходили, но были заметно тише, чем средние низкие а, давайте добавим второй осциллятор а, попробую здесь сделать что-то поинтереснее например выбрать что-то из а, вот этих вот волн а, например может быть попробуем и создам еще один слой а, для саббаса, чтобы у нас, так как опять же баса у нас нет, мы можем себе позволить немножко, скажем так, разгуляться. Создам квадратичную форму волны и сделаю низкую октаву. А, но единственная проблема в том, что у меня же здесь аккорд и а, эта низкая частота будет применима ко всем нотам. Поэтому вот здесь это не очень сработает. Поэтому я, наверное, советую а, таким образом это не делать. То есть, просто, если нужен бас, добавить еще одну ноту вниз. А, но и то это, скорее всего, будет кашеобразно немножко звучать. Но опускать один из осцилляторов вот так низ, как здесь, в этом примере, не очень хорошо, потому что у нас здесь очень много нот. И по сути они все ноктаву низ спускаются этим осциллятором. Это, ну, мягко скажем, добавляет очень такую ужасную кашу поэтому э, пока не будем занимать низкие частоты э, оставим и под таким среднечастотным но наоборот добавим э, какой-то очень высокий высокий э, осциллятор И тоже сделаем разделение по голосам. Ну вот такой назвук получился. Первое, что нам нужно еще сделать? Нам нужно обязательно а, подредактировать огибающую а, усилителя, то есть нашей громкости. Потому что сейчас назвук начинается прям просто ни с того ни с сего. Нам нужно его все-таки сделать с плавной атакой. можно сделать сустейн чуть-чуть потише то есть что у нас как бы сперва поднимается громкость а потом плавно плавно плавно опускается до уровня сустейна, то есть у нас громкость не остается на одном уровне а очень медленно так как детей я сделал большим опускается до уровня сустейна и обязательно сделать большой релиз Ну вот это уже больше похоже на пэд. И теперь, собственно, нам нужно добавить то самое движение, о котором я говорил. То есть даже несмотря на то, что сейчас звук достаточно плотный, жирный, объемный, он все равно статичный. И уже на втором-третьем такте уже хочется от него избавиться, скажем так. Поэтому давайте попробуем сделать его поинтереснее. В первую очередь, конечно же, это делается автоматизацией фильтра, то есть мы можем открывать, закрывать фильтр. И для этого я возьму LFO. Он для пэдов идеально всего подходит, потому что у нас PED тянется долго, и, соответственно, нам нужно, чтобы эти повторения были цикличны, то есть чтобы они не один раз произошли, а периодически с какой-то длительностью они ä, происходили, эти изменения. вот Поэтому я беру LFO 1. Выбираю здесь фильтр котов 1, вот этот вот, и пускай делаю усиление воздействия на эту ручку этим LFO. И сейчас подберем просто то, как этот LFO будет работать с этим фильтром. Так, уже интереснее. И я что еще сделаю? Я это же ЛФО назначу на громкость третьего осциллятора. Это мне позволит как будто этот верхний звук, который очень высокий, чтобы он топ появлялся, то исчезал. Это тоже добавит такого приятного движения верхней частоты. То есть вот мы уже слышим, что происходит что-то интересное, то есть ты сам слушаешь и ждешь, что же будет в следующем такте происходить с этим пэдом. А, ну и, соответственно, чем сложнее мы модуляцию сделаем, тем это будет еще интереснее. То есть что мы можем сделать? Мы можем сделать еще какой-нибудь LFO и, например, назначить его тоже на фильтр. Допустим, тоже котов. Сделать его быстрее, прям значительно быстрее. Можно даже какую-нибудь форму другую выбрать. Но попробовать сейчас сделать автоматизацию LFO. То есть у нас есть огибающая н 3 И мы ее назначим на, скажем так, громкость LFO. То есть у нас вот есть LFO2 амп нас сейчас интересует, на сам сейчас выключен на середину, давайте его уберем на ноль, то есть у нас сейчас не должно быть никакой автоматизации. То есть вот фильтры у нас ни кобейни не нет, то есть если я сейчас сделаю здесь сам побольше вот соответственно я сейчас убрал и я хочу чтобы вот это огибающая управляла вот этой ручкой amp. то есть у меня огибающий управляет лфо таким образом я выбираю фу-2 и еще здесь фу-2 amp и делаю ну такое небольшое чтобы мне прям не сильно это там подкрывался а так чуть-чуть э делаю воздействие этой огибающей на лфо. И попробуем э, сделать тоже очень медленную атаку, чтобы не сразу он прям открывался, этот фон начинал действовать, и постепенно закрывался. То есть у нас устей на нуле. Э, то есть у нас будет то появляться один раз, и потом исчезать. Но это будет единожды. Uh, то есть, как вы услышали, один раз произошло и исчезло. И, в принципе, больше этого не будет здесь. Uh, если мы хотим циклично, то опять же нам нужно LFO. То есть мы убираем вот этот это воздействие. И находим LFO 3. И здесь также выбираем amp 2 Можем здесь формы какие-нибудь другие uh, выбрать. Волны, более квадратные. Либо, можно, что-то поинтереснее взять здесь форум очень много вот можно какую-то такую нестандартную чтобы так как у нас мы сейчас работаем с очень длинным временем то это не какие-то быстрые биения а это представьте что это будет изменение вот вот по такой кривой а, в течение всей вашей партии а, ну и соответственно этим можно добиться интересных тоже результатов а, и также попробуем смоделировать lvo 2 Попробуем э, то же самое сделать с эффектом, например, э, чтобы плавно появлялся ревер и плавно появлялся, например, какой-нибудь хорус эффект. То есть я создам сейчас с открытым сустейном, с длинной атакой, э, огибающую и назначу ее на какой-либо из эффектов, например, на хорус драйвэт. То есть у нас просто хорус будет постепенно как бы открываться. Э, сделаю тоже на серединку где-то. Сразу настроим. Ну, здесь в принципе тоже так как звук очень длинный и хаотичный, можно, в принципе, здесь настраивать такие произвольные параметры, и потом на слух и подстраивать. И давайте то же самое назначим на, например, эм, ревер. Хотя сильно ревер здесь сейчас ощущаться не будет, потому что сам звук достаточно протяжный, и длинный. Ну, то есть таким образом можно делать такие интересные поэты. Естественно, это я сейчас так все делал немножечко методом тыка, ну, то есть без какой-то конкретной цели. Э но для экспериментов это всегда очень полезно. То есть, если вы просто, э ну, у вас нет какой-то конкретной цели там сегодня сделать какой-то звук, э но чтобы не терять время, я бы вам советовал все-таки выделять какое-то время э в своем графике работы с... Э музыкой на том на то, что просто вот так вот открывать синтезатор и просто делать какие-то вот такие интересные модуляционные вещи, потому что э, по опыту знаю у, у многих э, начинающих пользователей синтезаторов самая вот проблема возникает именно с модуляцией, то есть осциллятор освоить, фильтр освоить, это в принципе там все можно в кратчайшие сроки, а вот работа модуляции именно заранее понять как и что будет действовать что на что должно влиять чтобы получился какой-то определенный результат то есть это кроме как экспериментальным путем вы себе в голову не уложите то есть я говорю это по собственному опыту когда я только-только начинал изучать синтез и вообще работать с синтезаторами я смотрел много курсов я брал мастер-классы мне все было понятно я все видел как люди делают все понимал что такое огибающий лфо но когда дело доходило до того что мне нужно самому сделать какой-то пэт или какой-то лид я просто садился и грубо говоря вставал и уходил потому что ну ничего не получалось получалось просто какой-то ужасные звуки вот, и я понял что ну проблема в том что просто нет никакой практики. вот то есть при этом при полном в полном понимании того что за что какие ручки отвечают я просто не понимал что с этим делать то есть что и как э, выкрутить чтобы получить тот результат который у меня звучит в голове вот и это просто вот этот барьер он преодолевается только только экспериментальными путями то есть нет никаких тут э, легких лайфхаков что вот сюда нажали сюда нажали и у вас пожизненно будут крутые педы и разнообразные получаться нет то есть вам нужно вот таких вот звуков как я сейчас накрутил накрутить порядка там тысячи э, и все запомнить их понять и тогда в следующий раз когда вам нужно будет какой-то пэт сделать вот прям вот у вас в голове прям есть что вот здесь должен быть такой мягкий плавный пэт вы тут же открываете более удобный для вас синтезатор опять же повторюсь абсолютно не обязательно это делать в каком-то конкретном там спайре или еще в каком-то это может быть любой синтезатор в котором достаточно органов управления чтобы воздействовать на звук тем или иным образом а в случае пэда тема нашего сегодняшнего видео это особенно важно, потому что, например, для лидов порой бывает вообще достаточно там одного осциллятора и фильтра и больше ничего не нужно, а вот для таких звуков как пэт какие-то вот такие сложные какие-то комплексные там э, массивные лиды там какие-то многонотные, скажем так, там как в трансмуске, там уже ограниченным функционалом синтезатора не обойдешься, то есть это нужен какой-то более продвинутый синтезатор. Но опять же говорю э, та же алхимия, например, если у вас только э, есть лоджик и нет никаких сторонних э, синтезаторов в алхимии тоже идеально создан для педов в том числе потому что там огромный выбор осцилляторов э, огромный выбор волн огромный выбор модуляций, то есть там не только ЛФО и огибающие там еще и всякие там другие степеры и прочие, кстати, здесь тоже степер есть, то есть можно его использовать, а, то есть опять же это все нужно попробовать обязательно на практике, без этого вы просто не будете понимать, для чего вообще все это здесь нужно. А, так что, а так в целом, как бы мы сегодня вот делая этот патч, в принципе затронули практически все основные функции этого синтезатора, то есть мы использовали секцию эффектов, мы поработали с фильтрами, мы поработали с осцилляторами, и, конечно же, поработали с секцией модуляции и всячески ее использовали то есть по сути мы синтезатор вот для этого звука ну может быть не на сто процентов но близко к тому использовали поэтому э, если вы так вот такую практику проведете то любой синтезатор который у вас есть вы можете вот таким образом очень быстро изучить понять его основные органы управления что к чему и уже э, пользоваться уже в конкретных каких-то музыкальных э, композициях примерах и так далее ну что на сегодня это все обязательно попробуйте это самостоятельно поэкспериментируйте может сделать какие-то свои звуки и это будет здорово если остались какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях я все прочту на все отвечу ну а с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве всем пока